Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим о рынке плат на чипсете Z590. Куда вот долго я обещал вам это видео и вот наконец-таки этот день настал. Сегодня мы выделим и досконально разберем наиболее интересные, на мой взгляд, платы. Тут, правда, некоторые скажут, что видео не актуальное, ибо скоро выйдут новые процессоры с DDR5 памятью и так далее и тому подобное. Но вот проблема в том, друзья, что это скоро будет только в декабре 2021 года, а реально купить платы, процессоры и ту самую память по адекватным ценам мы сможем скорее всего только весной 2022 так что режим ждуна можете включить еще на годик, Но мы пока поговорим о том что имеем, а имеем мы не только платы на Z590, но и платы на чипсете B560, которые поддерживают разгон памяти, о них я расскажу в следующем видео, но именно из-за B560 платы Z590 мы будем рассматривать исключительно если вы планируете гнать процессор в противном случае их покупка это просто бессмысленная трата ваших денег, вот как-то так ну а мы, друзья, переходим к выбору плат, и для начала мы должны понять, по каким же критериям мы их будем выбирать. Кто-то выбирает их по красивому внешнему виду, звучному названию, ну или по принципу, у меня был гугабайт, значит возьму гугабайт, но мы с вами, друзья, уже выросли с до енотики, поэтому мы будем оценивать их по 5 простым критериям, а именно их системе питания, то бишь количеству и цепей питания, качеству элементов этой системы питания, то бишь компонентной базе, температурам этой самой системы питания, компоновки платы разъемами и фишками, ну и конечно же цене. И если с ценой и разъемами все более-менее понятно, то вот по системам питания понимания нету от слова совсем. Большинство не понимают, чем фазы отличаются от цепей или линий питания, называйте как хотите, Ни для чего все это в принципе нужно. А без этого, друзья, сделать какой-то осознанно выбор материнки ну почти невозможно, в особенности если мы говорим о платах ориентированных под разгон процессора. Поэтому хоть это и нудная теория, но я советую послушать ее внимательно, да потом не задавать каких-то глупых и неуместных вопросов и четко понимать, почему из двух плат, отличающихся лишь одной буквой в названии, мы выбираем одну, а вовсе не другую ну что ж друзья более подробная тема систем питания материнок я освещал в своей часовой лекции по материнским платам так что сегодня будет краткая выжимка. Итак, в основе системы питания любой материнской платы лежит такая деталь, как контроллер. У контроллера может быть несколько каналов, через которые он управляет работой мосфетов. Если совсем упростить, то мосфеты это элементы, подающие непосредственно питание на процессор. Таким образом, контроллер, как дирижер, говорит какому мосфету, когда подавать питание на процессор. Причем по каждому каналу сигнал подается в разное время, со сдвигом или еще говаритом. Говорят, что в разную фазу. Так вот друзья, в приведенной схеме у нас десятиканальный контроллер, а значит мы имеем 10 фаз и у нас 10 мосфетов, по ним мы определяем количество цепей питания, значит цепей у нас тоже 10. Фазы и цепи выполняют разную функцию. Цепи обеспечивают процессор нужным количеством энергии и по факту распределяя нагрузки между собой, не дают зоне питания перегреваться. А фазы за счет подачи сигналов в разное время обеспечивают, скажем так, равномерность подачи этой самой энергии. То есть борются с колебаниями, или еще это называют пульсациями напряжения, которые действительно пагубны для любой микроэлектроники. И как вы понимаете, заменить цепи фазами нельзя, и фазы цепями тоже, ибо функционал у них абсолютно разный. Но, к сожалению, питание материнок не всегда бывает таким идеальным, как на нашей картинке, и изображенная прямая схема питания применяется далеко не всегда. Часто контроллер просто не имеет достаточного количества каналов, а нам надо как-то управлять десятью мосфетами, чтобы обеспечить процессор энергией. Да, можно, конечно, поставить два контроллера, но это зачастую дорожает и усложняет организацию системы питания. Хотя, как вы увидите в дальнейшем, на практике такое тоже кое-где применяется. Но намного чаще на один канал контроллера тупо цепляют пару мосфетов. Такая схема называется распараллеливанием. В ней мы получаем также 10 цепей, но только 5 фаз, и с таким малым количеством фаз питания она не может зачастую хорошо бороться с этими самыми пульсациями напряжения, что безусловно будет сказываться на разгонном потенциале платы, то бишь том, какую максимальную частоту на ней удастся достичь, и том, насколько это все дело будет безопасным. Важно отметить, друзья, что схема с распараллеливанием это вовсе не зло плати. просто реальных фаз в ней должно быть в идеале 7-8 и более для эффективной борьбы с пульсациями, но это опять-таки бывает не всегда выгодно и зачастую дорого для производителя. Поэтому наряду с распараллеливанием применяют и другую схему с использованием промежуточного звена в виде даблеров. Даблеры не просто распараллеливают сигнал на два, но и сдвигают сигналы друг относительно друга по фазе. В такой системе питания мы имеем 10 цепей и 10 фаз, пусть и неполноценных, ибо конечно же схема с даблерами не может в силу ряда причин соперничать со схемой с реальными прямыми фазами. И поскольку даблеры это дополнительный элемент, то они удлиняют цепочку отдачи команд, что не очень-то хорошо. Так что почти все приведенные схемы питания это по факту баланс плюсов и минусов, и какого-то идеального варианта тут просто не бывает. Что же касается обозначений всех этих схем питания, то при прямом управлении обычно записываю число реальных фаз, если есть распараллеливание, то после реального количества фаз обозначают красным через знак умножения, сколько на одну фазу приходится мосфетов, обычно 2, но порой даже и 3. Ну и если есть даблеры, то это обозначают через синий знак плюс. Это, друзья, по факту формула организации системы питания любой материнской платы. Также надо понимать, что не все фазы и мосфеты идут у нас на ядра процессора, то есть часть идет на EGPU, то бишь встроенное видеоядро, тогда это обозначается вот таким вот образом. Это все замечательно, скажете вы, но сколько же фаз и масфетов должно быть для хорошего питания процессора? Реальных прямых фаз желательно 7-8, плюс 1-2 фазы для встроенного видеоядра. В случае распараллеливания также где-то 7-8, в случае даблеров обычно говорят про хотя бы 6 реальных фаз с удвоенных даблерами. Этого более чем достаточно для гашения любых пульсаций напряжения. Что же касается мосфетов, то бишь цепей питания, то чем больше тем лучше, но как показывает практика, их обычно достаточно даже на средних платах и у них оценивается скорее не количество и даже не суммарная максимальная сила тока, а качество и то насколько они нагреваются. Это можно оценить в целом по температуре зоны питания, то бишь зоны ВРМ. Но вы резонно спросите, где же взять информацию о том, что и в каком количестве имеет материнская плата но ну, на самом деле сбором такой информации мало кто занимается слава богу что один корейский господин решил откопать все имеющиеся обзоры и собрать из них базис информации основываясь на котором я уже привел все это дело к более понятному виду дополнил и поправил кое-какие ошибки и в итоге у нас получилась вот такая вот табличка, в ней у нас 65 плат из примерно 75 80 существующих, да сразу скажу, что в ней могут быть ошибки, ибо попробуйте соберите такое количество информации сами, но я на самом деле старался, так что если вам не сложно, то поставьте лайк этому видео, подпишитесь и нажмите колокол, выбрав уведомление обо всех новых выходящих видео. Это видео, как вы понимаете, не последнее и на канале у меня будет еще много чего интересного но возвращаясь к нашей табличке в ней все платы сгруппированы по размерам от огромных стендерда Икс до мелких мини ИТ-Икс. Также внутри размеров они отсортированы по брендам, и внутри бренда платы сортируются уже по цене. По каждой плате есть информация о внешнем виде и названии, том какой использован контроллер для управления питанием ядер, сколько реальных фаз, есть ли какие-то даблеры, сколько мосфетов, в бишь питания, указана модель мосфетов, сила тока одного мосфета и суммарная сила тока для них всех. Аналогичная информация дана и по питанию видеоядра. И в конце мы видим конечную формулу питания данной материнской платы, то, о чем мы, собственно, уже и говорили. Помимо этого я отметил информацию по фишкам и разъемам плат, например, наличие функции BIOS Flashback, позволяющей обновить BIOS без использования процессора, наличие двойного BIOSа, на случай если вы убьете первый, то сможете запуститься на резервном, наличие инструментов для дебагинга, то бишь LED-индикаторов ошибок или хекс экранов посткодов, которые позволяют понять, почему плата не работает. Также указано наличие кнопок управления на теле платы, то есть кнопок. Включение, ресета или сброса биоса. Наличие Wi-Fi модуля. Наличие количества сетевых карт. Поддержка технологий, SLI и Crossfire, позволяющих объединить две и более видеокарты от NVIDIA или AMD соответственно. Наличие встроенных полноценных разъемов Thunderbolt. Не путайте с просто колодкой Thunderbolt. Это разные вещи. Наличие колодок USB разных версий. Они нужны нам в первую очередь для подключения разъемов на передней панели вашего корпуса. Есть тут также информация о том, сколько на плате M2 разъемов, как PCI-Express 3.0, так и 4.0. И в скобках указано, сколько из них имеют радиаторы. Ну и в комментариях я также указал, как они будут работать с разными поколениями процессоров. В добавок тут есть информация о том, сколько есть SATA разъемов под жесткие диски и 2.5 дюймовые SSD. Сколько разъемов под вентиляторы, под подсветку, ну и также какая установлена звуковая карта. Плюс я выбрал для вас данные по ценам на данные платы, основываясь на данных Regard и DNS Москвы Ну и также я прописал разные фишки и плюшки, которые имеет та или иная плата в своей комплектации Что может быть также важно Плюс дал свою субъективную оценку каждой из плат Однако самая большая проблема в этой таблице была на самом деле с температурными тестами нагрева зоны питания То есть зоны ВРМ в мире такие сводные тесты в одинаковых условиях массово делают лишь три источника. Это Tech yes City, Hardware Info и Hardware Unboxed. Однако первые два ресурса в этот раз вообще ничем не порадовали, но Hardware Unboxed свои изыскания выкатили только 3 месяца назад и отступив от своих идеалов протестировали только платы начального и среднего сегмента, и то на самом деле не все. Доверять разрозненным тестам с разными условиями тестирования, которые есть в сети, я не хочу, так что температуры, к сожалению, будут даны только по тем платам, которые тестировали Hardware Unboxed. Они это делали с процессором 11900K на частоте 4.9, так что навряд ли вы сможете нагреть питание вашей платы выше, чем смогли эти ребята. Вот как-то так. Ну а мы переходим к топу лучших плат. И на четвертом месте у нас две платы от гигабайта: Это UDAC и GamingX. Вообще бюджетный рынок чаще всего занимает гигабайт, ибо за свои деньги они предлагают лучшую систему питания и лучшую компонентную базу. Так например у Gaming X стоит топовый контроллер на SL69-269 на 12 каналов, плюс с помощью ему есть небольшой контроллер Interseal RAA229001. Итого мы имеем реальных 12 плюс 1 фазу питания и столько же цепей питания, представленных мосфетами в Shrey C649A на 60А каждый. Это у нас, друзья, классический пример схемы прямого питания с двумя контроллерами, основным и вспомогательным. Радиаторы на VRM тут стоят очень даже хорошие, и в разгоне плата показывает идеальные результаты по температурам. 73 градуса, с учетом того, что нет обдува зоны VRM, ибо используется водяное охлаждение, и, как я и говорил, с процессором 11900K в разгоне. Компоновка ее для бюджетки тоже просто идеальная. У платы есть 3М2 разъема, и два из них имеют радиаторы. Верхний поддерживает PCI-Express 4.0 накопители. Правда, работать он будет лишь с 11-м поколением процессоров от Intel. То есть поставите 10 и он станет нерабочим. Но это стандартно для бюджетных плат. А в дорогих, при установке процессора 10-го поколения, верхний разъем обычно работает в режиме PCI-Express 3.0. Под более медленные SATA SSD и жесткие диски у Gaming X есть 6 SATA разъемов, что в целом стандартно. И есть все нужные колодки для подключения USB разъемов на передней панели корпуса, включая колодку для USB Type-C. Плюсом имеется 5 разъемов под вентиляторы, что для бюджетки в принципе неплохо, и 4 разъема под подсветку, 2 адресных и 2 обычных. Есть функция BIOS LED индикаторы ошибок, сетевая на 2.5 гигабита, ну и старенькая звуковая ALC897. В общем все нужное есть, хоть и в минимальном количестве. Что же до платы UDAC, то там все примерно так же, только в системе питания используются более простые MOSFETы C651 на 50 Ампер каждый. Правда, это на самом деле толком никак не влияет на температуры и работу данной платы. Разъемов SATA также на один меньше, и лишь 1М2 тут имеет радиатор. В остальных же аспектах платы в принципе идентичны и имеют схожую цену в 13-14 тысяч рублей соответственно. Субтитры Почему же я советую две платы, если первая вроде бы явно лучше? но ну, на самом деле все просто, потому что UDAC имеет встроенный Wi-Fi пятого поколения, если он вам, конечно, нужен. В противном случае, конечно же, лучше взять Gaming X, ибо она выигрывает в оснащении и выигрывает в комплектации. Что же добился у данных плат, то с точки зрения интерфейса и наличия всех нужных настроек в обеих платах он стал на порядок лучше, чем был. Сейчас проблем в этом плане на гигабайтовских бюджетках в принципе нету. Да есть глюки, но честно говоря глюки я встречал на платах и других вендоров стоимостью 25 или 45 тысяч, так что это тоже такой себе аргумент поэтому платы для бюджетной сборки, как по мне, очень даже неплохие. Во всяком случае, найти что-то лучше по оснащению и комплектации за те же деньги у других вендоров будет почти невозможно. А вот с третьим местом мы платами в районе 20 тысяч рублей все было намного сложнее. За эти деньги вы можете взять старшего брата уже упомянутой Gaming X, а именно Z590 Aurus Elite или ее версию с Wi-Fi Elite X. Но надеюсь вы получаете плюс-минус ту же систему питания, плюс-минус ту же температуру VRM в нагрузке, плюс-минус ту же компоновку разъемами, но у вас плюсом будет хорошая звуковая LC1220 с экранированием от шумов и всем тому подобным. Однако, как вы понимаете, за 17-18 тысяч, то есть за плюс 3-4 тысячи к цене двух предыдущих плат, вариант на самом деле не самый интересный. Можно конечно взять TUF Gaming Plus от Asus, у него система питания не лучше ни не хуже, просто она другая, стоит фирменный Asus контроллер на sp 1920 b он же скорее всего перемаркированный восьмиканальный OnSemi NCP81610, который работает в режиме 7 плюс 1, и он управляет сразу 16 мосфетами NCP302-150 по 50 ампер каждый, Asus следуя своей давней традиции Использую тут схему с распараллеливанием. По температурам ВРМ тупо в итоге все несколько лучше, в полной нагрузке порядка 67 градусов, но по разъемам и наполнению все примерно так же, как у Elite. Правда, звуковая стоит попроще, ILC 12.2.0 и нет BIOS-флешбека. Но зато уже все три М2 скрыты под радиаторами, и, как вы возможно знаете, BIOS у Asus а намного лучше, чем у Gigabyte и всех остальных вендоров, С большим количеством параметров и меньшим количеством глюков. Стоит туф 19 тысяч за обычную версию и 20,5 тысяч за версию с Wi-Fi. Взять конечно можно, но опять-таки вау эффекта за дополнительные 5-7 тысяч рублей, как по мне, тут никакого нету. А вот плата, которая действительно мне понравилась, так это MSI Z590 Mac Torpedo. Система питания тут с чем-то похожа на TUF, стоит 12-канальный контроллер asl 69269 работающий в режиме 7-2, то есть 7 фаз идет на ядра процессора, плюс 2 на видеоядро. Применяется та же схема с распараллеливанием и в итоге он управляет сразу с 16 мосфетами OnSemi NCP-252-160, 60 ампер каждый. Так что система питания получается тоже очень даже неплохая, и греется все это дело, согласно тестам, максимум до 68 градусов. По разъемам также есть 3М2, два из которых под радиаторами и верхний с поддержкой PCI Express 4.0. Однако работать он будет опять-таки только с процессорами 11-го поколения, как и у всех бюджетных плат. Есть также уплаты 6 разъемов SATA, все нужные колодки USB, включая USB Type-C, BIOS Flashback, LED-индикаторы ошибок, 4 разъема под подсветку, 2 адресных и 2 обычных. Но то, что выделяет ее на фоне остальных, так это целых 8 разъемов под вентиляторы, целых 2 сетевых карты, если оно вам конечно нужно, ну и использование более новой звуковой карты, а именно предтоповой LC4080. И это все под соусом сладкой цены в 20 тысяч рублей и неплохого биоса от компании MSI. Как по мне этот вариант по совокупности параметров чуть лучше Элита и Туфа, но выбор ваш конечно же будет основан на том, сколько все данные платы будут стоить именно в вашем регионе. И в зависимости от этого выбор может меняться. Но ну, а если вам понадобится Wi-Fi, то вы можете взять аналогичную плату Tomahawk Wi-Fi. Разницы в них никакой большой нету. Единственное, что у томогавка лишь одна сетевая карта, но зато есть Wi-Fi модуль. Ну и уже три разъема под M2 имеют радиаторы. Сейчас в Москве их можно урвать даже по одинаковой цене, но на самом деле не во всех регионах это будет так. Где-то томагав будет стоить дороже, однако брать его более чем за 20 тысяч, я честно Говоря, смысла не вижу. Дальше, друзья, рынок плат с ростом цены вплоть до 30 тысяч не предлагает нам толком ничего нового. Да, есть за 22 тысячи рублей MSI MPG Z590 Gaming Edge Wi-Fi ее версия без Wi-Fi Gaming Plus. Но торпеды с томагавком они отличаются лишь мосфетами. Вместо 60 амперных мосфетов от Альфа и Омега, тут стоят более хорошие 75 амперные raa 220 что позволяет добиться снижения температур буквально лишь на 3 градуса. При этом количество цепей и питания, разъемы, звуковая и все прочее остаются те же. Поэтому переплачивать в целом в принципе бессмысленно. Есть MSI MPG Z590 Gaming Force, ее версия с Wi-Fi Gaming Carbon Wi-Fi, системы питания которых также используются 75-амперные MOSFETы RAEA 220 075, ну и число фас цепей в них слегка увеличено. Однако в остальном по компоновке, охлаждению и комплектации отличие от торпеда опять-таки нету. Единственное что Carbon и Gaming Force помимо LED-индикаторов ошибок имеют также экран посткодов, но согласитесь, что это очень слабый аргумент с учетом разницы в цене где-то в 5-7 тысяч рублей, так что купить их можно, но не очень-то целесообразно. Есть вариант от Asus, a. Asus ROG Strix Z590 и Gaming Wi-Fi, она, как и все Asus, не блещет систему питания за аналогичный конкурентам деньги, но при этом имеет две 2,5 гигабитные сетевые карты, Возможность сделать и связку видеокарт и возможность поставить сразу 2М2 в режиме PCI Express 4.0. Правда, видеокарта будет работать не в режиме X16, а в режиме X8. Хотя на самом деле это абсолютно не важно и на работу вашу никак не повлияет. Плюс у нее разъемы М2 быстрозажимные, что довольно удобно. И верхний имеет двухсторонний радиатор, что также хорошо. Однако стоит она тоже немало, аж 29 тысяч рублей. Опять-таки, кому нужен SLI, 2 сетевые, 2 PCI-Express 4.0 разъема за переплату в 9 тысяч рублей, это очень спорный вопрос. Большинству все эти фишки нафиг не нужны. То же самое творится из гигабайт Gigabyte Z590 Aorus Pro AX. Да, система питания тут превосходная, как по организации, так и по компонентам. Контроллер от Intersil, ASL 69269 и массветы для питания ядер тоже интерсиловские 99390 на 90А каждый, одни из лучших на рынке. В итоге мы имеем 12 плюс 1 фазу питания и столько же цепей питания, помимо этого в плату можно в 3М2 в режиме PCI Express 4.0 причем все они оснащены двухсторонними радиаторами да взять ее сейчас за 23 тысячи рублей по скидке 15 процентов можно и даже нужно но за полную цену в 25-27 тысяч она опять-таки не может предложить нам ничего кардинально нового есть также плата Биостар Валькирия, по сути своей одна из лучших по питанию, имеющая 10 плюс 1 фазу питания, удвоенную даблерами, и целых 20 плюс 1 цепь питания, причем с использованием самой лучшей компонентной базы от компании Интерсил. Но найти ее можно лишь в некоторых магазинах Москвы, а отзывов по ее использованию, то бишь обратной связи, у каких-то проблемах почти что нету. Зачего уж греха таить, даже я не работал ни разу с биостаром. Так что плата интересная за свои 29 тысяч, но советовать ее вам я, к сожалению, по своей совести не могу. Поэтому второе место достается платье, которое может предложить что-то интересное, хоть и задорого, и которую явно не грех посоветовать, а именно MSI Z590 Unify. У Unify система питания базируется также на SL69269 и контроллер работает в режиме 8, +2. управляет он 16 уже упомянутыми топовыми массетами на SL99390 для питания ядер процессора и двумя RAA-220.075 для питания видеоядра. Тут применяется схема с даблерами и питание по факту очень близко к идеальному. А система охлаждения платы Помимо стандартных радиаторов Имеет также небольшие радиаторы сзади Для отвода тепла от мосфетов может похвастаться Unify и разными фишками под разгон, а именно экраном посткодов, двойным биосом и кнопками на теле платы. Тут у нас и включение, и ресет, и переключение между первым и вторым биосом. Ну а на задней части платы есть кнопка для сброса биоса ClaredSmos и кнопка для обновления биоса без процессора BIOS Flashback. Плюс добавок, как у упомянутой Aorus Pro, тут есть возможность установить 3М2 накопителя в режиме PCI-Express 4.0. Конечно, PCI-Express 4.0 будет работать только с 11 поколением процессоров и с урезанием пропускной способности разъема под видеокарту. Но, как мы и сказали, это не так-то уж и важно. Конечно же, есть у UniFi все нужные разъемы, 6 SATA, все нужные колодки USB, 8 разъемов под вентиляторы, 4 разъема под подсветку, 3 адресных и один обычный. Правда, один из адресных разъемов ориентирован под подсветку от Corsair и имеет свой уникальный коннектор. Также тут Wi-Fi 6 поколения, 2,5-гигабитная сетевая карта, ну и новая звуковая LC4080. Все это вы получаете за 30 тысяч рублей. Да, дороже, чем предыдущих вариантов, но тут хотя бы понятно, за что ты платишь деньги. И уплата обладает целым рядом явных преимуществ именно с точки зрения разгона процессора. Так что Unify действительно лакомый кусочек, правда ее не всегда можно найти в продаже в магазине. Ну и на первое место друзья, я планировал поставить платы специально ориентированные под разгон, причем не только процессоров, но и оперативной памяти, это платы с двумя разъемами под оперативку, что за счет особой топологии позволяет добиться результатов на 100-200 МГц лучше, чем на обычных платах, ну и также это платы, которые нашпигованы разными ништяками. Таковых на текущий момент есть 4 – Это Aurus Tachyon, Asus Apex, SROC OC Formula и MSI Unify X. Но, к сожалению, Unify X в продаже найти просто нереально. SROC Formula стоит на 10 тысяч дороже, чем все остальные. Причем в веских причин, кроме огромных размеров и бесполезных фентифлюшек типа LED экранчика на плате, для такой дороговизны в принципе нету. Ну а Tachyon получил самую слабую среди них систему питания и комплектацию, плюс очень странную и неудобную раскладку разъемов, так что выбор топа был в принципе предрешен. Это Asus Apex 13. Чем же она хороша спросите вы, ну во первых конечно питание, тут 9 фаз питания, управляемых все тем же контроллером ASL 69269, причем он работает в режиме 9 0, то есть у платы нет поддержки встроенного видеоядра, хотя мало кому она на этой плате понадобится, обычно с такими платами все таки используют отдельную видеокарту. Ну и к нему в пару идут 18 мосфетов ASL 99390, как я уже и говорил. Лучше найти сложно. Плюс у Apex а есть два родных m 2 накопителя, поддерживающих PCI-Express 4.0, правда как и обычно, один из них не будет работать с десятым поколением процессоров, а второй будет, но урежется до PCI-Express 3.0, и как вы видите, оба они имеют двухсторонние радиаторы, что тоже очень хорошо. Но самый смак в том, что еще два можно установить используя вот такую вот плату расширения Dimrock, которая идет в комплекте. Ее удалось. Воткнусь сюда как раз таки за счет того, что у платы, как я и сказал, лишь два разъема под оперативку. Добавок для удобства разгона. Тут есть BIOS flashback, двойной BIOS, кнопки включения и перезагрузки. хрен ли он кнопок для изменения параметров разгона. Экран посткодов и также LED-индикаторы ошибок. Из сетевых соединений Wi-Fi 6 поколения и 2,5-гигабитная сетевая карта. Ну и масса остальных разъемов, как то 8 разъемов SATA, 9 под вентиляторы и 4 разъема под подсветку, 3 адресных и также 1 обычный. Звуковая стоит LC4080. Причем при всем при этом Apex стоит не как почка, а всего 40 тысяч рублей, что делает ее, скажем так, достаточно дорогим, но все же доступным идеалом. Брать же платы дороже, друзья, я особо смысла не вижу, если только вы не фанат какого-то бренда или вам нужна какая-то специфическая фишка типа водяного охлаждения процессора и зоны VRM. Особняком стоит отметить две интересные платы, это Vision D от Gigabyte и Hira 13 от Asus, ибо они имеют встроенные платы Thunderbolt, но честно говоря смысла в них не так-то уж и много, И по случаю Vision D купить плату Elite и воткнуть в нее внешнюю плату Thunderbolt будет ничуть не дороже и ни капельки не хуже. И с Hero 13 на самом деле такая же история, то есть брать их есть смысл только с хорошей скидкой, а за 27 41 тысячу, сколько они стоят сейчас, делать этого смысла никакого нету. Но это все касается, друзья, полноразмерных плат. А что же у нас с сегментом Micro ATX? Ну на самом деле выбирать тут особо не из чего, ибо были представлены лишь 5 плат. Если вам нужна бюджетка, то это Z590M Gaming X, которая представляет собой уменьшенную версию полноразмерной платы Gaming X. Единственное, что, конечно, тут чуть проще и меньше радиатора на VRM и чипсете, количество M2 разъемов сокращено до двух штук и лишь один 2 прикрыт радиатором. Ну и 4 разъема под вентиляторы, вместо 6 на полноразмерной версии, плюс нету BIOS флэшбэка и LED-индикаторов ошибок. В остальном по питанию и компоновке тут, в принципе, все аналогично старшей модели, даже цена такая же, порядка 13-14 тысяч. Вроде есть смысл, если полноразмерная плата не влазит по габаритам в тот корпус, который вы хотите, в остальных случаях смысла никакого нету. Ну и второй вариант, который можно посоветовать, он будет подороже, это MSI MPG Z590M Gaming Catch Wi-Fi. У нее контроллер SL69269, работающий в режиме 6 плюс 1. И он управляет 12 мосфетами NCP252160 на 60 Ампер каждый. И одним ренесас RAA220075 на 75 Ампер. Итого мы имеем 6 плюс 1 фазу питания и 12 плюс 1 линию питания. И хотя для полноразмерных плат это такое себе, но для микро ATX. Это в принципе нормально Плата имеет BIOS и LED индикаторы ошибок Есть тут как 2,5 гигабитная сетевая, так и Wi-Fi 6 поколения Плюс 2 разъема под M2, каждый под своим радиатором 6 разъемов SATA, ну и все остальные стандартные разъемы Единственное, что мало разъемов под вентиляторы, всего 4 штуки Ну и всего 3 разъема под подсветку 2 адресных и один обычный Звуковая стоит LC4080 и стоит все это дело немалые 20 тысяч. Брать есть смысл, если нужна именно микро материнка с Wi-Fi и наполнением разъемами. В иных случаях опять-таки смысла нету или есть смысл взять какую-то мини itx плату, о них мы сейчас тоже поговорим. С рынком Mini-ATX тоже на самом деле, друзья, все сложно. Нам представили 7 плат, из которых интерес представляют лишь 6. Одна из которых это BioStar, и по ней инфы обзоров и отзывов очень немного. Да и купить ее можно только в столице. Поэтому мы будем считать, что у нас есть 5 вариантов. Выделяется на фоне всех остальных плата от Гигабайта Z590 Aorus Ultra, которая имеет самую хорошую систему питания, состоящую из контроллера 69269, который работает в режиме 10-1 и управляет 10 SL99390 и одним C649A для видеоядра. Охлаждение в RM хорошее, имеется даже бэкплейт сзади, опять-таки для отвода тепла и повышения жесткости. Подробный обзор на нее был на канале, и она показывала неплохие результаты по нагреву зоны питания в паре с процессором 1700 k Оснащение разъемами у нее стандартное. Один 2 спереди под радиатором, другой сзади. Четыре разъема SATA, четыре разъема под вентиляторы. Хотя многие производители ставят три. Но гигабайт заморочились, сделали четыре мини-разъема с переходниками под полноразмерные. Колодки USB есть также все, какие необходимы, включая колодку под USB Type-C. Ну и разъемы под подсветку, один адресный и один обычный. Звуковая стоит alc 12.2 20, плюс есть 2,5 гигабитная сетевая и также Wi-Fi 6 поколения Плата стоит дешевле всех остальных, порядка 20 тысяч с небольшим Но во многом за счет того, что она не имеет встроенных разъемов Thunderbolt Если они вам не нужны, то она явно ваш выбор номер один Остальные же платы, Gigabyte Vision D, MSI Unify, Asus i Gaming Wi-Fi и Asrock ATX-TB4, имеют в целом почти одинаковые систему питания, основаны на все том же контроллере 69269, который работает в них в режиме 8 плюс 1 или 8 плюс 2 и управляет 90 амперными АМОСфетами чаще всего ASL 99390 от Intersil, ну или в случае Asus а 90 амперными CSD95410 от Техас Industries. Так что на всех мы имеем плюс-минус одинаковый вариант питания. И выбирать есть смысл ориентируясь лишь на цену и какие-то нужные вам разъемы. Но и тут на самом деле все сложно, ибо стоят они примерно одинаково, в районе 25-30 тысяч, и разъемы нашпигованные в целом тоже аналогично. Я для себя отметил опять-таки MSI Unify, у нее ASL69269 управляет напрямую работой 8 мосфетов 99-390, также у нее есть два разъема Thunderbolt, плюс есть фишки нужные для разгона, например LED-индикаторы ошибок, и кнопка сброса биоса на задней панели, платы, что для мини GTX актуально как никогда и болезнь собранной мини ПК для сброса биоса это тот еще геморрой. Ну и вдобавок у нее два М2 накопителя установлены спереди платы друг над другом на отдельной плате расширения. Такое размещение дает возможность организовать для второго М2 какое-никакое но охлаждение, пусть и с обратной стороны. В то время как у других вендоров мы чаще видим размещение второго M2 сзади платы, где воткнуть какой-либо радиатор по понятным причинам будет просто невозможно. Кстати, сзади платы в зоне ВРМ, как у Гигабайта, имеются также небольшие радиаторы, за это также маленький, но плюсик. Из недостатков же платы отмечу лишь наличие вентилятора на ВРМ, причем непонятно на какой черт он нужен, ибо по факту он ничего не охлаждает. По разъемам есть все нужные колодки USB, 4 SATA и 3 разъема под вентиляторы. Правда лишь один 5 вольтовый адресный разъем под подсветку. Звуковая стоит LC1220 и стоит она 25-30 тысяч. Точных данных о цене нету, ибо в наличии ее найти трудно. Но в любом случае, даже за 30 тысяч, мне кажется, что цена ее полностью оправдана. Вот как-то так, друзья. Я, мне кажется, разобрал весь рынок плат и высказал свое мнение о подавляющем большинстве самых интересных моделей. Но если вы все-таки с моим мнением по какой-то причине не согласны, то таблица будет в описании. Так что можете пользоваться на здоровье и выбирать сами. Ну а если вы решите прикупить себе одну из Z590 плат, то ссылки на все модели, которые были сегодня упомянуты, я оставлю в описании. Большинство ссылок будет на Ситилинк, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины. Плюс там есть доставка товаров, которая порой бывает даже бесплатной. И порой проходят разные скидки и акции, которые позволяют купить что-то по довольно выгодной цене. Так что если вам что-то приглянется, то можете смело при Приобретать. Ну и как вы понимаете, ассортимент магазина не ограничен одними лишь материнскими платами и при желании каждый сможет найти там что-то на свой вкус и цвет. Так что переходите, выбирайте и покупайте то, что вам нравится. Всем еще раз спасибо, друзья, и до новых встреч.